В первый раз, когда мы были в республике, мы были в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, в декабре, Исхаралары бой инша Айтперевус. Республикасын ишкі штабынын штабынин начальник Курманбекович чын жондо иле ишкі штабынын штабынин зудай молдун начальник Аша Биков, канал Бекве4. Здравствуйте, уважаемые представители средства массовой информации. Сегодня мы расскажем вам о обеспечении безопасности дорожного движения общественного порядка во время заседания Высшего Европейского экономического совета. Сегодня в гостях у нас. Заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Исмаилов Нурлан Курманбекович и э, э, заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Ашарбеков Ишканалбекович. Ну, э, Предадим слово э, начальнику э, службы общественной безопасности. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации, интернет-пользователи, а также граждане нашей республики и гости столицы. Всем как, как уже всем известно, в этом году под председательством Кыргызской Республики было проведено ряд мероприятий международного высокого значения в связи с чем с 8 по 10 декабря ожидается проведение итогового заседания Высшего экономического, Евразийского экономического совета, где ожидается прибытие глав государств, входящих в состав ЕС. В этой связи со стороны Министерства внутренних дел принято ряд организационно-управленческих решений, на основании чего в местах, Проведения пребывания глав государств проводятся оперативно-профилактические мероприятия, обследуются близлежащие объекты территории к местам проведения и проживания объектов, а также усиливаются меры по обеспечению общественного порядка и безопасности данного мероприятия с 8 по 10 декабря. Текущего года личный состав органов внутренних дел республики будет переведен на степень боевой готовности повышенная. Силы и средства органов внутренних дел и внутренних войск МВД Крымской республики будут работать в усиленном режиме. То есть э, в обеспечении общественного порядка э, на территории города Бишкеки-Чуйской области будет задействовано более 4000 сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время проводятся мероприятия, как я уже сказал, оперативно-профилактические мероприятия. Отрабатываются лица социально в состанавливаемых в органах внутренних дел. Проверяются лица владельцы оружия, где есть необходимость оружия изымается в органах внутренних дел, где нет необходимости. То, то есть оружие запечатывается под личную ответственность владельцев самих огнестрельных оружий. По маршруту следования Проводятся все мероприятия по обследованию, обследованию возможных, как говорится, потенциально опасных мест. То есть проводятся мероприятия в целях обеспечения общественного порядка. Со стороны оперативных служб также проводятся мероприятия по выявлению, по пресечению провокационных незаконных акций, направленных на дестабилизацию ситуации. Спасибо. Мы китайцам отдельно говорили, что идиш он на Многотыпчина господ кампусов двоинчая уюштуру башкаруту чекимдерин чакарган. Анын негизинде усул чий обустанаймаганадын Бишкек шарнаймаганда ишчара өтөчү желлердин айланасындачана цол хаттамдарынин цейгинде алдына ушчаларды генери өткөрүп чиргүзүлүт. Анычынде бул ички Охотный коралло с миргенцев очень текстильный, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, сюрприз, в декабре на вашем понцеле, в декабре на вашем понцеле, в декабре на вашем понцеле, на вашем понцеле, в декабре на вашем понцеле, в в на вашем понцеле, в декабре на вашем понцеле, чего там гейдут, курпиры, гейдут, и сегодня? Слава Массалму, малмат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 Кайзы көчүлөр чекөөзертрусыгамал бирээле Мана арып аэропортунан башта Бишкек шаарын чеин эчейин. Фучык көчөсүн Чү протеккстин эчейин. Чү профеки менен үчук көчөсүнманас манас Мана жана чыңыз айтматып проспектилернен ү профеккснентартып мамилекеттик дения чеин. Урматтуу шаар турмундары жана коноктор Жогордагы мамилекеттик майндеги ишчаран өтүү учурунда Уактылуу чектөө дееш алып маршкту каттамдарды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 Здравствуйте, уважаемые представители средства массовой информации и общественности. Хотим заранее сообщить о введении временного ограничения надвижения на центральных улицах города Бычкек в связи с проведением заседания Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 8, 9 10 декабря. Эти ограничения Некоторых улицах Чуйской области и города Бишкек. Насколько данное проводимое мероприятие имеет государственное значение, весь личный состав ББД будет нести службу в усиленном режиме. Вместе с этим просим вас заблаговременно планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения и культуры поведения на дорогах. Надеемся, что участникам дорожного движения с пониманием отнесут введение этой вынужденной меры. Также просим не оставлять не парковать транспорт средства на все указанной улице, не выезжать на полосу встречного движения. Время на ограничение будет введено на следующей улице. От аэропорта Манаса до границы города Бишкек, по улице Фучика до проспекта Чуй, по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса, по проспекту Манаса Айтмата до государственного разделки. Эти указанные улицы будут на временное ограничение. Соответственно, в наших странах, в России, в Китае, в других странах, в мире, в мире, в мире, в мире, когда вы что что Наша не самая,